Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Очередную волну волнений вызвали у жителей Самары новые квитанции за вывоз мусор. На этот раз речь идет о жалобах на рассылку платежек давным-давно умершим людям. Это далеко не единственные претензии самарцев, связанные с мусорной реформой. В марте жители удивились двойным квитанциям, и чтобы добиться правды, самарцы часами осаждали офисы регоператора. Буржуй всегда доберется до твоего кошелька, товарищ, даже после твоей смерти. Мин природы хочет сократить минимальную площадь охранной зоны особо охраняемых территорий с 1 километра до 5 метров. А еще разрешить любительскую охоту и добычу полезных ископаемых. Законопроект вынесен на общественное обсуждение, сообщает Гринпис. А поскольку охота, рубка леса и добыча полезных ископаемых сильнее всего влияют на ценные природные территории, то разрешение этих действий в охранных зонах фактически сделает эти самые зоны бессмысленными. Ну а чего удивляться, буржуи добывают и продают недры нашей страны с постоянно растущей скоростью, а тут эти заповедники мозолят глаза. Понятно же, что капиталисту нет дела до состояния природы, если на кону стоит выгода. Уровень долговой нагрузки россиян составил 9,9%, приблизившись к историческому максимуму, установленному в 2014 году 10,4%. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова. Данилова отметила что в последние годы быстро растет необеспеченное кредитование. По состоянию на 1 марта годовые темпы роста составили 23,7%. Страна с капиталом у штурвала продолжает идти ко дну. Цены растут, население нищает, и все больше людей залезают в огромные долги, не имея возможности из них вылезти. Жители Юрюзани на западе Челябинской области пожаловались на недостаток машин скорой помощи. За последние несколько недель в городе произошло пять случаев, когда беременные женщины рожали по дороге в медицинское учреждение. Для справки, медучреждения Катаф Ивановского района были оптимизированы в 2018 году. В Кюрюзане существенно урезали функционал больницы, закрыли роддом. И зачем простому народу больницы? У богатых есть платные клиники, а народ обойдется и церквями. Благо их в последнее время в каждом городе становится все больше и больше. В Волгограде опубликованы статистические данные о состоянии потребительских цен за февраль 2019 года. Из них следует, что в целом жить за месяц стало дороже. Больше всего подорожала еда, вещи, одежда, мебель и другие материальные ценности на втором месте. На третьей строчке разместились услуги. Также напомним, что в регионе 7,1% семей не в состоянии самостоятельно оплачивать коммуналку. Эта часть расходов составляет больше 20% доходов семьи.